Бисмилля, ар-рахмани, С этого начинаем да, изучение арабского языка. Для чего мы с вами арабский изучаем? Потому что сьюси Аллах не спасал Кур'ан на арабском языке. А арабский язык – самый ясный язык. Мы должны с вами изучить арабский язык для того, чтобы понять смысл Кур'ана, понять смысл хадисов. И для этого будем с вами изучать арабский язык. И здесь говорится Бисмилля, с помощью Аллаха, ар рахмен милостиво, ар-Рахим, милующего. Надеемся на то, что Всевышний Аллах окажет нам помощь в изучении арабского языка. Так что, дети, для чего мы изучаем с вами арабский язык? Для того, чтобы понять Кур'ан и Сунну. Каждый из нас хочет научиться арабскому языку для того, чтобы понять Кур'ан и Сунну. То есть мы хотим понять Кур'ан и также понять хадисы пророка Мухаммада, саляллаху алейхи ва Значит, мы с вами начнем с алфавита. С алфавита. Внимательно слушайте. Значит, у нас алфавит в арабском языке состоит из букв. Букву в арабском языке называется харф. Скажите харф. Харф. Харф. Ахсент. Молодцы, харф. да? Хорошо произнесли. Харф. Видите, он выходит из горла, это да, звук. Значит, харф. В переводе на русский язык означает «буква и звук». Звук – это то, что звучит, произносим. Вот например, я говорю «э», «бэ», это звуки. А если я скажу «элифун», бун, тун, это уже название букв. То есть название этих звуков. Или, так сказать, да, это буквы. В русском языке это говорится буквы и звук», а в арабском языке и «буква и звук» обозначается одним словом «харф». Поняли, да? «Харф». Значит, наша задача с вами выучить весь алфавит от алиф до буквы Я. И научиться также писать эти буквы и произносить эти звуки со всеми огласовками. А, а я, я знаю все буквы. А, машалла, бараклафик. Кто знает, для него это будет чем? Повторением. А кто не знает, он будет учить. Кто знает, для него это будет повторением. Значит, у нас с вами два учебника. Один учебник здесь у вас э, приходит, да. Вот эти буквы также придут слова. Небольшая практика, а второй учебник там только будет письмо. Но вы также должны завести еще тетрад, почему я скажу чуть позже. Значит, мы с вами пока будем изучать харф. Или харф его джам, множественное число это хруф. Хруф это значит буквы, звуки. Теперь смотрите, у нас первая буква в арабском языке это алифун. Но она на самом деле не является алиф это хамзе. хамзе. Ну, она так принято называется, да, в алфавите как алифун. Алифун. Давайте произнесем все вместе. Алифун. Алиф. Угу. алиф. алиф. алиф. алиф. алиф. Вот, все правильно произнесли. Смотрите, алиф. некоторые говорят алиф. Алиф – это неправильно. Надо сказать алиф. Скажите алиф. Алиф. Вот. алиф. О, только не говорите Алиф. Поняли, это будет ошибка. Алиф. Хорошо, смотрите, у вас значит здесь приходит олив. Видели, да? Первая строчка уже покрашена в красный цвет, а вторая строчка не покрашена. Значит, вы что делаете? Вот эти алифы должны вы да, покрасить. Хотите в красный цвет, хотите, в другой цвет. Хотите, да, просто ручкой. Значит, их надо покрасить. Вот это у нас. Алиф. Пока мы называем его как Алиф. Теперь здесь показывается, как надо правильно прописать эту букву. Видите, да? У нас есть значок ХАМЗА сверху. Видите стрелка. Стрелка это показывает, с какой стороны надо прописывать эту, эту букву. Значит, видите, да? Справа-налево. Потом небольшой заворот вниз. Потом опять справа-налево. Это у нас называется... Ро-суль-Айн, голова буквы аль айн. голова буквы Айн, она есть у нас Ханза. А потом, да, вот эта подставка в виде палочки, это подставка для вот этой Ханзы. Но мы пока эту букву с вами называем Алиф, пока называйте ее просто Алиф. Теперь смотрите, этот Алиф, он у нас самостоятельно отдельный, пишется таким образом, как здесь. Вот этот алиф вы должны у себя в тетради прописать. У вас есть вторая тетрадь, я вам покажу чуть попозже. Вы там будете прописывать алиф, и потом у вас еще будет тетрадь да, без, без точек, то есть без буквы алиф вы уже будете писать сами, самостоятельно, не глядя в книгу. Теперь смотрите второй алиф. Это тот же самый алиф, только таким образом он пишется, например, в конце слова или в середине слова. Иногда может приходить в середине таким образом, иногда может приходить в конце слова. Видите, да? Тоже у нас вот такая черточка горизонтальная, видите, да, справа налево пишем вот так, потом вверх, а потом сверху мы с вами рисуем вот эту головку буквы Айн. Это вы должны просто посмотреть. И теперь смотрите, у нас приходят с вами слова, в которых есть Алиф. Говорится Ана. Ана – это я. Повторяем. Ана. ана. Анна. Анна. это я. И мы должны с вами научиться читать. Значит, должны потихоньку с вами читать огласовки. Чуть попозже будем учиться с вами читать огласовки. Каждую букву все в отдельности учим. Значит, в основе мы должны вот этому научиться. Алиф. Фатха, э. Алиф, То есть это у нас хамза, да? Мы называем пока Алиф. Это Алиф. На дне фатха, а потом говорим алиф, фатха, э. Затем мун, алиф, фатха, нэ. Э, нэ. Поняли, да? Будем вот этому учиться. Смотрите, у нас алиф здесь приходит вот этой черточкой. Эта черточка называется фатха. Фатха. Поняли, а, да? Значит, алиф, повторяйте да. за мной. Алиф, фатха, э. Хорошо. Алиф, фатха, э. Алиф, алиф фатха, э. А. Теперь смотрите, у нас алиф а. или хамза, да, приходит с чем? С домной. Приходит с чем? С домной. Значит, уже будет как алиф, домна, у. Алиф, дом у. Алиф, домна, у. Алиф, домна, у. И теперь у нас есть. Смотрите слово. Ухиббу. Ухиббу. Ухиббу! Ухиббу". Ухиббу". Ухиббу". Ухиббу". Ухиббу" это значит, я люблю. Например, мы говорим лоха, Я люблю Аллаха. Скажите, лоха. Ухиб булла. это значит, люблю Аллах. Ухиббу набия. Ухиббу Люблю пророка. Ухиббу умми. Я люблю свою маму. Ухиббу аби. Я люблю своего папу. Видели, да? Ухиббу лоха. Я люблю Аллаха. Ухиббу набия. Я люблю пророка. Ухиббу Уми. Я люблю мою маму. Ухиббу эби. Я люблю своего отца. То есть вот это ухиббу. Значит, видите, у нас приходит в начале Хамза или Алиф с домой. То есть уже будет ухиббу. Ухиббу. Теперь дальше. У нас приходит Алиф или Хамза с кясрой. Когда приходит с Кясрой, уже головка, буква Айн будет не сверху, а снизу. Видели? Значит, говорим Алиф Кясра И. Алиф, кясра, и. Алиф, кясра, и. Вот Алиф Кясра И. Значит, смотрите, у нас в имени Иброхим. у нас вначале приходит Хамза с Кясрой. Или, как вы называете, Алиф с Кясрой. Говорим, Ибрагим, Ибрагим, Ибрагим, Ибрагим это имя великого, да, пророка Всевышнего Аллаха Аззаваджаль, Ибрагим, саляллаху алейхи вассалям, то есть, который был одним, да, из величайших посланников Всевышнего Аллаха Аззаваджаль, Ибрагим, вот, это значит имя, да, Ибрахим, в нем есть вот этот алиф с кясрой. Значит, смотрите, я сейчас показываю и говорите. Алиф а -э. Алиф боммау. Алиф -и. Теперь я вам показываю, а вы мне говорите сами. <связывание> а теперь попробуйте прочитать, что здесь написано. <связывание> а что здесь говорится, я люблю Ибрагима? Кого люблю Ибрагима? Ибрагим, пророк Всевышнего Аллаха Аззалая. Теперь дальше смотрите, у вас приходит, да, это алиф, то есть хамза патка э, а, хамза домма у, хамза кесра и. Можно назвать ее хамзой, пока также можно назвать ее алиф. Значит, мы с вами взяли сегодня алиф, взяли патку, дому и кесру. А теперь у нас вот этот алиф приходит уже с вот такой горизонтальной черточкой, называется надда. Надда, это значит, это место тянется. Например, да, уже будет э-мене. Э видите, я не просто говорю э а говорю э-мене тянется. Или здесь тоже тянется. «у», Потому что здесь у нас алик, То есть хамза, дом, видите, да, хамза, «уау», И потом еще дом. И значит, будет не просто у. А -у" потому что аль-вау, харфул-мед. Поняли, да, это у нас звук долгатый. А здесь уже у нас приходит хамза, кесра и... И также еще потом буква «я». Значит, будет «и». Например, «имен». «Имен». Поняли? Попробуйте. «Э». «У». «У». «И». «И». Вот здесь, значит, у нас на самом деле два «алифа». То есть две «хамзы». А здесь у нас «дома» и «вау». А здесь «кясра» и «и». Это для чего здесь приводится, чтобы вы поняли то, что Кясра является сестричкой буквы я, домма является сестричкой буквы Вау. поняли? Да? А пат является сестричкой буквы алиф. Значит, Кясра откуда появилась, из какой, из какой буквы? <соц> <соц> я. Из буквы «Я». А домма появилась из какой буквы или из какой? Буквы? А, а, фатха. Али. Али. Али. Поэтому арабы говорят то, что Кесра Али. является сестрой буквы Я. Или родилась из буквы Я, так сказать. Да, вышла из Я. Домна из Вал. Фатха из Алиф. Это мы сегодня взяли да, с вами в первом уроке. Вот. И потом у вас, смотрите, приходит задание. Вы должны избирать вот эти буквы. Видите, да, у вас светлым, серым цветом здесь... Напечатано, значит, вы должны просто обвести своей ручкой. Поняли, да, у нас приходит алиф в начале слова самостоятельно, или приходит алиф, который в конце слова. А дальше внизу, смотрите, у вас уже ничего не написано. Вы сами прописываете эти буквы. Прописать букву надо правильно. Посмотрите, где у нас находится головка буква Айн, то есть Хамзе, да, здесь, а где у нас палочка. Видите, чтобы она не была ниже черточки красной а была прямо на ней, видели, прямо на ней, не ниже и не слишком высоко, то есть не должна у нас э, Хамза подпрыгнуть высоко и не должна, да, провалиться, так сказать, под землю, должна быть она у нас на красной черточке, поняли? И Алиф, смотрите, он пишется ровно, вертикально вверх, не надо сделать ее наклонившись э, вперед или назад, или сделать палочку кривой, не надо, то есть старайтесь, да, не торопясь правильно нарисовать Алиф, Значит, арабский язык мы учимся не только писать, ну и научимся с вами рисовать, так сказать, эти буквы. Вот, и буква «Б» это у нас уже пока останется на следующий урок. Даже следующий урок такая... мы с вами уже будем брать не по одной букве, уже будем брать намного больше. То есть сегодня просто нам надо как-то начать войти в калининг. Теперь смотрите, у вас есть письмо, называется «Киароса». «Киароса» – это значит тетрадь. «калими». То есть это тетрадь, по которой, да, вы будете изучать письмо арабских букв. Ага, и смотрите, а здесь просто приходит домашнее задание. Прописывайте алиф, видите, алиф. Прописать, да? Сейчас я объясню до конца, а потом вопрос, ладно? Иншаллах. Вот, значит, смотрите, вы здесь просто все прописываете. Алиф один раз прописали в книге, потом также пропишите алиф на две или лучше на три страницы свою чистую тетрадь. Тетрадь должна быть в линейку. Если она будет не в линейку, например, в клетку, тогда можете просто прочертить. На каждой две клетки одна черточка линейки, карандашом можно прочертить, иншалла. Если у вас есть линейку, то хорошо в линейке. То есть в арабских странах специально есть тетрадь для прописи. Просто в России, наверное, таких тетрадей нет, поэтому можете да, воспользоваться обычной тетрадкой в линейку. Просто если будете писать, Али, не пишите на каждой строке. Например, одну строку прописали, потом одну строчку оставили пустой. Вторую строчку прописали, потом опять одну строчку оставили пустой. Можно вот таким образом сделать. Или же все-таки взять тетрадь в клетку, и прочертить карандашом каждые две клетки. Это получается у нас как одна строчка, иншаллах. Вот, поняли, да? Значит, смотрите, повторяю, арабский алфавит. Мы с вами взяли букву Алиф в начале слова и в конце слова. Также взяли с вами Алиф с Фадхой Алиф, с Домой Алиф, с кясы. Потом взяли с вами слова Эне, Ухиббу, Иброгим. Затем мы с вами взяли три долготы а у и но это будет да еще с вами изучаться то есть пока вы взяли алиф и потом берете вот этот письмо учебник письмо первый уровень здесь прописывайте всю одну страницу и потом также прописывайте еще две а для того кто да чувствует то что недостаточно две страницы пусть пропишет еще одну страницу третью поняли да да. Ага, кто там вопрос да. задавал? Какой вопрос, брат? Да. Брать. Ага, какой вопрос? Да. вот, а эти... Нужно эти буквы в тетради писать или надо такое именно? А вот еще раз повторяю, смотрите. У вас есть учебник, называется арабский алфавит. Значит, в учебнике у вас были задания. Вот, смотрите. Видите задание? Пустые места. Вам надо все прописать. Там надо было закрасить. Вот эти алифы, хамзы, надо закрасить. Пусть будет в красный цвет. Вы их закрасили. Устно повторили. Все эти слова и все, что проходили. А потом у вас целые страницы, Видите, надо прописывать алиф. Все, прописали алиф в этой книжке. Потом переходите на книжку, которая называется Письмо первый уровень. Здесь страница, прописываете вот эти все алифы. И третье задание в тетради пишите две или три страницы только алиф. Одна строчка алиф в начале слова, вторая строчка вот таким образом алиф в конце слова. В конце слова. Вот. И на следующем уроке с вами мы. Возьмем уже буквы Д и Т, а потом будем с каждым разом брать больше и больше. То есть пока вы должны войти в колею, и наша задача с вами взять письмо, вот этих букв да, арабского языка, потом слоги, и будем уже с вами брать слова и целые предложения. И второе наше задание, да, то есть задача, что мы должны с вами взять, это правильно заучить арабские звуки да, арабского языка. Вот, и должны научиться с вами махраджель-хуруф, то есть откуда выходят звуки арабского языка, и потом будем с вами изучать это сифатр-хуруф, то есть их качество. Значит, наша задача с вами научиться арабскому языку, чтобы правильно читать Кур'ан и правильно понимать смыслы Кур'ана и Сунны. Да, Юсуф, вопрос? Устас, а вы можете скинуть домашнее задание? Нет, я вам напишу домашнее задание, то есть как напоминание, памятка, что вы должны сделать, да, домашнее задание. Да, конечно, напишу. Если вы сами, например, не можете разобраться, то ваши родители, или кто с вами занимается, да, они смогут посмотреть в группе, какая домашняя работа, и потом вам объяснят, начало, вот я просто вот, учебники тут не распечатала, а какие надо распечатать? А, ну там все есть, то есть скажи там маме или папе, чтобы они распечатали для тебя учебники. То есть там у нас все учебники выставлены в группе. Хорошо? Их Все распечатать надо. Ну нет, кроме там мусков, а мусков у вас и так есть, наверное, да, Куран Остальные все надо распечатать.